Для нас это уже стало традицией. То есть мы ежегодно э, приезжаем. Это неделя в феврале, она уже запланирована. Э, это получение тех эмоций э, от общения, от э, каждодневного обсуждения каких-то интересных тем, э, изменений, которые произошли за год. Мне важно общаться с заказчиками, получать от них э, обратную связь понимать, куда движется рынок, отслеживать тенденции, отслеживать новые технологии, которые запрашивают наши заказчики, ну и поддерживать отношения с партнерами, конечно Доклад у нас сегодня будет на тему автоматизация работы с данными киберразведки. В этом докладе раскрываем тему, как можно поступиться к решению этой задачи. Она сложная, и поэтому к ней еще Мало заказчиков приступили, но все понимают ее актуальность. Ну и поэтому мы будем рассказывать о том, как это сделать легко. В том числе использовать технологии, которые производимы в банке становятся технологичными компаниями с функцией, с кредитной функцией, да, или с функцией, там, финансовой организации. И поэтому банки должны не только себя защищать и свою инфраструктуру, но еще и смотреть, как ряд тех организаций, тех, продукты и сервисы, которых они предлагают, как они себя защищают. Это переход в мобильное устройство. Сейчас но ты не можешь ничего сделать без телефона и все все в телефоне и опять же это же эта экосистема которая который банки предоставляет она вся помещается собственно в мобильном устройстве часть сервисов часть заказчиков которые могут себе это позволить это сейчас уже мы видим они используют сервис и переходят на эту модель а почему это не произойдет поголовно или не будет совсем там, с большей половиной рынка? Все оберегают свои данные и отдать это все на сторону как другой компании, даже если у тебя подписан NDA и прописано а, а, много ограничений по использованию данных компаний, ну, это очень сложно а, через, это, через этот барьер а, перешагнуть. 50% сервисов, продуктов, которые сейчас заказчики имеют у себя и используют собственные штаты, будут отданы на сервисную модель и они будут получать эти сервисы у себя. Начинает активно продвигаться такая тенденция, как то, чтобы хакеров ну, немного, наверное, запутать, чтобы дать им некоторые ложные цели и отвести из-под удара все критичные э, системы, сервисы э, бизнеса, э, дабы снизить э, риски, снизить ущерб, который может быть нанесен. То есть я думаю, что э, в первую очередь это технология. Вторая технология, это опять же технология, позволяющая автоматизировать ряд функций, так называемая оркестрация. И это даже не столько технология, это вот оркестрация технологий, то есть когда у тебя появляется еще больше технологий, а, ими нужно управлять. А, человек это а, делает там, с помощью, опять же, бренных продуктов. Ну и вот это вот оркестрирование, дирижирование безопасности – это то, что дальше будет все больше и больше развиваться. И а, будет отдано на, а, в, это, в этой оркестрации часть процессов и часть а, принятия решений в а, некритичных бизнес-процессах, сервисах, системах будет отдано а, как раз таки а, программам, продуктам, роботам, которые будут а, анализировать и принимать и, и принимать эти решения. При этом они будут использовать как раз таки технологии а, машинного обучения искусственного интеллекта, использование искусственного интеллекта в оркестрации, оно а, опять же снизит затраты компании на подбор а, а, на ресурсы, то есть на Обслуживание этих технологий. Для нас каждый проект является определенным а, рубежом, потому что мы на каждом проекте получаем новые знания, опыт а, и задачи а, и решаемые задачи, которые мы до этого не решали. А в, за прошедший год а, таким проектом а, я бы назвал внедрение системы менеджмента инцидентов информационной безопасности в банке России Рехотбанк. Вот Проект у нас длился примерно год и с помощью наших продуктов мы автоматизировали как раз таки этот процесс и обработка инцидентов и реагирование на инциденты стало быстрее, проще, ввиду того, что в рамках реагирования идет взаимодействие нашего продукта с другими продуктами для того, чтобы как раз таки оптимизировать время и улучшить расследование инцидентов, а, убыстрить а, реакцию на инциденты.